Здравствуйте! Добро пожаловать в мир вина! Я Фернандо Кастро, винодел в пятом поколении и являюсь владельцем винодельческого хозяйства Бодайлас Лосу основанного в 1850 году. Здесь мы сейчас и находимся. Хочу представить вам одно из наших самых характерных вин, Монте-Крус Резерва. Вино на сто процентов состоит из сорта винограда Темпранио, вино, контролируемое по происхождению Део Вальде безусловно, старейшего и самого престижного из девяти винодельческих регионов Кастилии ла Вино завоевало золотую медаль Mundus Vini 2011. Цвет вина глубокий, черешнего малиновый насыщенный благодаря выдержке не менее 12 месяцев в дубовых бочках из французского дуба, который вы видите вокруг меня. И не менее 12 месяцев бутылки. В букете сочетаются нотки лесных яло и дубовые нотки французской бочки с оттенками ванили. Вкус прекрасно сбалансирован, с четко выраженными танинами. вино легко пьющееся, с продолжительным послевкусием. Послужит прекрасным сопровождением к рису, сыром, мясным блюдом, типичному испанскому хамону. Рекомендуется подавать при температуре 14-16 градусов. Уверен, вам понравится.